Томсо Кадыров говорил, что если бы Путин дал... Да вообще, давайте не будем комментировать сейчас то, что говорил Кадыров. Сегодня, вот Кадыров сегодня реально вообще неинтересен. <с> ты, ты вообще не неинтересен. Кстати, их всех собрали в Москве. Вообще, все, по-моему, со всех регионов руководителей.